Всем привет! Пациенты Палаты Немиркин. Вы испытываете трудности в мире знакомств? Вам кажется, что вы обречены на неудачу, потому что не выглядите определенным образом? Быть привлекательным – это не только то, как вы выглядите. То, как вы себя ведете, как относитесь к другим людям и как вы заставляете их чувствовать себя – все это может повлиять на то, насколько привлекательным вы кажетесь окружающим. Поэтому, если вы хотите повысить свою привлекательность, вот шесть способов сделать это. Надеюсь, эти несколько советов помогут вам снова поверить в себя. Первое. Ходите на свидание с группой друзей. Есть ли группа людей, с которыми вы обычно проводите время? Согласно эффекту группы поддержки, человек с большей вероятностью будет восприниматься как более привлекательный, когда он находится с группой людей, чем когда он один. Эта идея впервые прозвучала в сериале «Как я встретил вашу маму», а затем была подтверждена многочисленными исследованиями. Похоже, что эффект группы поддержки возникает из-за склонности мозга к обобщению и быстрому восприятию информации. Таким образом, ваш мозг просто воспримет краткую информацию о группе, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном человеке за раз, включая уровень его привлекательности. Если вы надеетесь встретить кого-нибудь сегодня вечером, почему бы не попробовать пойти куда-нибудь с группой друзей? Второе. Заставляйте их смеяться и смейтесь над их шутками. Хорошо ли у вас получается смешить людей? По мнению Джеффри Холла, профессора кафедры коммуникационных исследований Канзасского университета, юмор является важным фактором при поиске отношений. Быть смешным показывает, что вы приятный и общительный человек. И это также один из основных способов для мужчин понять, нравится ли он их партнерша. Согласно одному из исследований, чем больше мужчины старались быть смешными и чем больше женщины смеялись, тем больше возрастал романтический интерес женщин. Важно отметить, что обратное не подтвердилось. Романтический интерес мужчин не возрастал, когда женщина пыталась быть смешной. Номер три. Будьте взаимны. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как вы показываете людям, что они вам нравятся? В психологии взаимная симпатия означает, что вы с большей вероятностью понравитесь тому, кому нравитесь вы. Это звучит просто, но часто, когда вы влюблены в кого-то, вы можете настолько сосредоточиться на своих чувствах и на том, чтобы выглядеть хорошо, что забываете показать свою заинтересованность. Поэтому при следующей встрече найдите способ сказать ему, что он вам нравится. Делайте им больше комплиментов. Уделяйте им больше внимания и смейтесь над их шутками. Дайте им понять, что они вам нравятся. Номер четыре. Будьте добры. Беспокоитесь ли вы о том, что выглядите недостаточно привлекательно? В статье из журнала Psychology Today говорится, что привлекательность имеет значение, но это еще не все. В исследовании изучалась важность физической привлекательности. Женщины и их родители оценили другие качества, такие как уровень амбиций и доброта, как более важные. Поэтому нет необходимости вкладывать все силы в свою внешность. Уважительное и доброе отношение к окружающим также может повысить уровень вашей привлекательности. И номер пять. Откройте язык своего тела. Как вы обычно преподносите себя? Возможно, вы часто скрещиваете руки и складываете их на себя, или вам нравится занимать много места. Способ повысить свою привлекательность связан с языком тела. Исследование, посвященное тому, как язык тела влияет на восприятие незнакомых людей, показало, что те, кто использует более экспансивный язык тела, кажутся окружающим более привлекательными. Это означает занимать больше места, выражать себя, двигая конечностями и практиковать открытые позы. Помните, что занимать пространство – это нормально. Позвольте себе использовать свое тело, избегайте скрещивания рук и ног или засовывания рук в карман. Как вы думаете, попробуете ли вы воспользоваться каким-либо из этих советов? Пытаетесь ли вы вернуться на сцену знакомств? Как это было до сих пор? Если у вас есть еще какие-либо советы, или если мы что-то упустили, оставьте комментарий ниже. И если это видео оказалось полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые, возможно, тоже найдут в нем что-то полезное для себя. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные источники добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр. До следующего раза.